Всем привет! Глубины океанов окутаны тайнами и скрывают себе много неизведанного. Там обитают удивительные химерные существа, о которых наука до сих пор знает очень мало. В ходе эволюции эти странные морские обитатели приспособились к условиям жизни в глубинах морской пучины, а некоторые из них обрели настолько уродливый и пугающий вид, словно вышли из фильмов ужасов. Рыба-удильщик Эту глубоководную рыбу недаром назвали удильщиком. На голове у самок имеется характерный отросток, похожий на удочку, на конце которого находится утолщение. Это специальная биолюминесцентная железа, светящаяся в темноте среди толщи вод. Этот круглый шарик на конце удочки служит приманкой для жертв удильщика. Прожорливость этой рыбы иногда приводит ее даже к смерти. Если добыча больше удильщика, рыба задыхается, а сама жертва погибает от острых зубов хищника. Для рыб-удильщиков характерен половой полиморфизм. Это значит, что самки значительно больше самцов и во многом отличаются от них. В отличие от самцов, не превышающих 5 см длину, самки достигают 2 метров. Размножаются удильщики интересным образом. Самец находит самку по запаху, прикрепляется к ней зубами и в буквальном смысле соединяется с ней. В дальнейшем он паразитирует на теле самки, а все его органы постепенно теряют самостоятельность. Продолжает функционировать только половой орган. Ученые установили, что на теле самки одновременно могут паразитировать до шести мужских особей. Акула-гоблин Это химерное существо имеет еще одно название – акула домовой. Она имеет ужасающий вид, длинный нос с клинообразным выростом, полупрозрачная розовая кожа, через которую просвечиваются капилляры, выдвигающаяся челюсть и четырехметровое тело. До недавнего времени ученые считали этот вид давно вымершим. Но около столетия назад рыбу поймали, и биологам стало известно о существовании этой акулы. На теле гоблинов расположены специальные рецепторы, которыми рыба выслеживает жертву. Однако ученым до сих пор неизвестно, чем питаются эти хищники. Когда акулу из морских глубин поднимают на сушу, она сразу выворачивает желудок наизнанку, избавляясь от всего содержимого. Амфитериус пелагический этот полупрозрачный представитель осьминогов похож на призрак. Он имеет необычные органы зрения, продолговатые телескопические глаза, вращающиеся вокруг своей оси. Такая особенность строения глаза позволяет осьминогу хорошо видеть на большой глубине в 2 километра. Щупальца амфитериуса соединены между собой тонкими, словно паутина, нитями. А питается этот осьминог глубоководным планктоном. Еще одной интересной особенностью, отличающей амфитериуса от остальных жителей глубин, это движение в вертикальной плоскости, когда другие его собратья передвигаются горизонтально. Площеносная акула Площеносец относится к доисторическим реликтовым видам хрящевых рыб. Ученые полагают, что акула дожила до наших дней благодаря обитанию на большой глубине, где у нее не существует соперников. У существа примитивное строение тела, не характерное для акул. Тело змеевидной формы достигает около 2 метров в длину, а 6 рядов волнистых жабер образуют своеобразную складку, похожую на плащ. Позвонки отсутствуют, а хвост имеет лишь одну лопасть. Стиль охоты у плащеносной акулы больше похож на змеиный. Она сжимается и резко набрасывается на жертву, поглощая ее целиком. У хищника 300 зубов, расположенных в 20 рядов и по форме напоминающий корону. Макропина. Необыкновенная рыбка с прозрачной головой впервые стала известна в прошлом веке. Она попала в сети рыбаков и сразу погибла. Тогда исследователям так и не удалось изучить странное существо. Только в начале 20 века ученые с помощью специального аппарата с камерами смогли понаблюдать за рыбой в среде ее обитания. Макропина или бочка глаз, как ее еще называют, по размерам не превышает 15 сантиметров. Ее зеленые напоминающие бочонки глаза расположены прямо внутри головы. Биологи пока многое не знают об этой рыбе. Продолжительность жизни и способность размножения этого существа пока остаются в тайне. Бентакадон. В отличие от обычных медуз, плавающих возле поверхности воды, бентакодон обитает на глубине от 700 метров. Это удивительное существо красного цвета, похожее на летающую тарелку, диаметр тела которого всего 3 сантиметра. По всему его периметру расположены тонкие щупальцы, необходимые медузи для передвижения. Пищей бентагодона являются одноклеточные организмы и мелкие ракообразные. Часто его жертвы имеют биолюминесцентные органы. Ученые предполагают, что именно поэтому тело медузы имеет такую яркую непрозрачную окраску, благодаря чему хищникам не видно сияние, исходящее от сытого бинтакадона. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.